Здравствуйте! Меня зовут Масленников Яна Владимировна, я врач-стоматолог клиники Сатори. Сегодня мы с вами рассмотрим интересный, сложный ортодонтический случай. Пациент обратился с жалобами на неровные зубы. Прежде всего, мы видим, что не все зубы поместились в зубные ряды, им просто не хватило места. Верхние клыки располагаются вестибулярнее и выше, чем верхний зубной ряд. Боковые резцы располагаются орально и развернуты в дистальную сторону. На нижней челюсти во фронтальном отделе мы видим скучное положение зубов. Ввиду того, что у пациента отсутствует зуб 3 нижний зубной ряд сместился в левую сторону, и, соответственно, центральная линия между нижними резцами сместилась влево на 2,5 мм. Исходя из измерений на гипсовых моделях челюстей, мы видим, что у пациента имеется сужение зубных рядов в области примоляров, в области маляров, а также укорочение зубных рядов в передних отделах. На основании полученных диагностических данных мы рекомендовали пациенту ортодонтическое лечение с помощью металлической самолигирующей брекет-системы с ортодонтическими удалениями зубов. 1-4, 2-4 и 4-4. Далее я покажу, как проходит фиксация брекет-системы. Перед фиксацией брекет-системы показана санация полости рта и профессиональная очистка зубов. Перед фиксацией брекетов зубы подготавливают определенным образом. Сначала на вестибулярную поверхность зубов наносят потравочный гель. Он сделает и мать шероховатой, что увеличит площадь сцепления труба с брекетом. После смывания геля и высушивания зубов наносят бонт и засвечивают его. Бонд – это специальная жидкость, улучшающая приклеивание фиксирующего материала к эмали. На основании брекета наносят фиксирующий материал. После этого помещают брекет на вестибулярную поверхность зуба, в нужное место, позиционируют его и плотно прижимают к эмали, убирают излишки материала. Затем засвечивают фиксирующий материал. На гипсовых моделях челюстей делают разметку, чтобы определиться с местом прикрепления брекетов. Для этого на каждом зубе карандашом отмечают мизиальную и дистальную границы вестибулярной поверхности, проводят продольную ось зуба и срединную горизонтальную линию. Место пересечения этих двух линий и является местом фиксации брекета. Также учитывается расстояние до режущего или десневого края от у одноименных зубов одной челюсти. При необходимости можно воспользоваться специальным инструментом-позиционером. После фиксации всех брекетов открываем на них замки и вставляем в них тонкую круглую дугу. Закрываем замки. пока верхние зубы в брекет на нижних зубах не упрутся. Угу. Устанавливаем окклюзионные накладки на зубы 1.6 и 2.6 для временного разобщения верхнего и нижнего зубных рядов. Это делается в избежании попадания верхних зубов на нижние брекеты и для предотвращения блокировки зубов антагонистами при их перемещениях. По мере выравнивания зубов инклюзионные накладки будут убираться. Продолжительность лечения составит 1,5-2 года, с периодичностью посещений один раз 2-3 недели. Зачем нам ортодонтические удаления зубов 1,4, 2,4 и 4,4? У пациента имеется значительный дефицит места в зубных рядах, особенно на верхней челюсти. И для того, чтобы нам ровно, красиво расположить передние зубы, и добиться хорошего смыкания между зубами, к сожалению, без удалений нам не обойтись. Мы рекомендуем проводить ортодонтические удаления спустя полтора месяца после установки брекетов. Таким образом мы экономим время. И к тому же такая травма она способствует перестройке костной ткани в челюстях. А при ортодонтическом лечении это нам надо. После всех перечисленных манипуляций проводится вторирование зубов, и врач-ортодонт инструктирует пациента по поводу того, как ухаживать за полостью рта с брекетами, и какой диеты стоит придерживаться при ортодонтическом лечении. Если вы хотите узнать об этом поподробнее, напишите нам об этом в комментариях, и мы снимем на эту тему отдельное видео. Если видео вам понравилось, и эта тема вам интересна, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. В дальнейшем мы планируем снимать видео с последующими этапами лечения данного пациента. Спасибо за внимание. До свидания.